А у всех вот этих э, батарей есть? Сейчас, сейчас я подойду к штабу. Ребята, вы что, ведьм собрались сжечь? Ответ. Правильно. Сюда иди. вот они настоящие боевые хомяки уже даже плетень устроили Ну, ребята, а вы раскладываться будете вообще? А? Раскладываться будете вообще? Я вон там, а -а -а. я от того вообще. Я к другу пришел. Молись я сейчас. Да, да. Виталий, ну, Саня, а? кстати, должен. Ром, я думаю, что этот лес уже давно так никто не чистил. Да, как выглябутся за... Да.